Делаешь покупки на AliExpress? Пора на этом заработать! Кэшбэк-сервис Letyshops.ru 740 популярных интернет-магазинов. Удобный и простой вывод средств. Пройди по ссылке в описании и получи премиум-аккаунт. Всем привет! Сегодня с вами 7 самых неубиваемых гаджетов из Китая с AliExpress. На седьмом месте у нас неубиваемый смартфон обладает... Пыли, влага защищенным корпусом, к тому же он еще и ударопрочный. Здесь 4,7 дюйма дисплейчик, 1280 на 720 точек, но это не самый главный плюс данного смартфона. 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной памяти. Две достойных камеры. Основная 13-мегапиксельная, фронтальная 5-мегапиксельная аккумулятор здесь на половиной тысячи мАч. На шестом месте неубиваемая клавиатура с Я думаю, что многим знакома ситуация, когда вы попиваете за компом свой любимый напиток и кто-то вас отвлекает и все это летит на клавиатуру. Я думаю, что это многим знакомо. Эту клавиатуру можно мыть. Ее в буквальном смысле этого слова можно положить в тазик с водой и промыть. К тому же, благодаря классному материалу корпуса, данную клавиатуру легко и удобно можно свернуть, взять в подмышку и спокойно уехать со своей любимой клавиатурой. На пятом месте неубиваемая экшн-камера из Китая. Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Пожалуй, единственный способ уничтожить эту камеру – это кинуть ее в жерло вулкана. Угол обзора данной камеры – 120 градусов фото. Максимальное разрешение – 5 мегапикселей. Видеозапись здесь Full HD 1920 на 1080 точек. Аккумулятор у данной камеры на 680 мАч. На четвертом месте неубиваемый китайский фонарик с AliExpress. Сделан он из алюминиевого сплава, пыли, пыле-влагозащищенный корпус, максимальная выходная мощность 3500 люменов. К тому же он весьма компактный, всего лишь 12 см на 2,5 см. На третьем месте крутой Powerbank с Пыль Пыли, влагозащищенный корпус. К тому же он еще и ударопрочный. Емкость батареи 10 тысяч мАч. Вес данного пауэрбанка 225 грамм. Размеры 140 на 75 на 20. Также есть возможность заряда при помощи солнечной батареи. Также дополнительно встроен фонарик. Вы всегда сможете осветить себе путь в лесу. На втором месте пыли, влагозащищенная Bluetooth-колонка с AliExpress. Весьма компактная. 9 см на 9 см и в ширину всего лишь 5 см. Весьма мощный бас Данная колонка доставит вам неимоверное удовольствие. Музыка, звучащая с колонки, будет согревать вам душу во всех самых тяжелых жизненных ситуациях. В первом месте крутой планшет с Aliexpress. 7-дюймовый экран с разрешением 1280 точек на 800 имеет пыле-влагозащищенный корпус. К тому же он еще и ударопрочный. Весит, конечно, он многовато, 590 грамм. 1 гигабайт оперативной памяти, 16 гигабайт встроенной памяти. Процессор здесь Cortex-A7 Quart-Core с частотой 1,3 ГГц. Основная камера здесь 13 мегапикселей и фронтальная камера здесь 2 мегапикселя. Всем спасибо за внимание. Пока!